Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я к вам с новой силиконовой куклой. Видео мы еще не снимали, делали только фото. Она достаточно крупненькая. Если на возраст ребенка переводить, это ей около трех месяцев. Сейчас я вам немножко расскажу о ней и покажу. У нее стеклянные глазки, лауша темно-синего цвета, волосы темно-темно русые мохер прошиты средняя такая прошивочка бровки у нее сверху проклеены, и реснички тоже а во рту десенки язычок также у нее есть функция она пьет и писает достаточно гибкая малышка как и все наши малыши она также создана из силикона американского ecoflex 30 по твердости вот такая вот девочка ищет родителей как уже я говорила у нее есть функция она пьет и писает показывать я это не буду потому что это показано почти в каждом видео нашем можете увидеть эту функцию посмотрев другие видео вот такая вот пухленькая девочка Головку мы поддерживаем, когда поднимаем ее. Вот так ножечки такие вот у нас симпатичные. Одна ручка в кулачке, а вторая просто такие вот пальчики. Вот так она у нас сзади выглядит. Нужно сказать, она такая не светлокожая, немножко смуглокожая девочка получилась. Вот и все на сегодня. Всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.